Уважаемые земляки, 15 октября в нашей стране началась всероссийская перепись населения. Это важное событие для России, Югры. Перепись объединяет все регионы нашей страны. Без автономного округа она будет неполной. Важно участие каждого из нас. Точность, полнота полученной информации переписчиками – основа государственных решений, принимаемых в интересах граждан. Впервые перепись проходит и в цифровом формате, можно принять участие в ней на едином портале государственных услуг, как это уже сделала я, или на стационарном участке в МФЦ в привычном формате, когда переписчики придут к вам домой с соблюдением протоколов безопасности. Уважаемые угорчане, призываю вас принять участие во всероссийской переписи населения. Прошу вас отнестись к ней неформально, с гражданской ответственностью.